Приветствую, мои родные, с вами Елена Дегурова, Содружество Иркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз для Скорпиона на эту неделю. В будние дни недели Скорпионы будут настроены на активные контакты с окружающими. В эти дни повышается ваша самооценка и вы станете смелее идти на знакомство с теми людьми, которые вам интересны. Усиливаются ваши организаторские способности. Вы будете симпатичны окружающим благодаря своему великодушию и щедрости. Усилия, направленные на расширение деловых связей, успешно реализуется, возможно не на этой неделе но то что вы начнете на этой неделе обязательно успешный, получит получат успешную реализацию а в учебе и в поездках также все будет складываться просто замечательно а вот на выходных днях я рекомендую вам больше внимания уделять своему здоровью и ограничить прогулки на свежем холодном и сыром сыром воздухе если это будет таковой погодой в эти дни ваш организм будет особенно уязвим для простуд и инфекций, немножечко снижается иммунитет. Поддержите его чаем с лимоном и обязательно добавьте имбирь. Не переохлаждайтесь. Также вам лучше избегать интенсивного общения, меньше говорить в выходные. Так вы сохраните свои голосовые связки, а ваша нервная система в субботу и воскресенье будет весьма неустойчивая. Старайтесь избегать стрессовых ситуаций по возможности. Конечно же, мы затронем тему любви на этой, отнош... на этой неделе для скорпионов. На этой неделе влюбленным скорпионом предстоит сменить... Тактику. Это будет нелегко, пока вы ну, не перестроите свое мышление, отношение к партнеру или взгляды на любовь в целом. Сила вашего внутреннего сопротивления может оказаться столь велика, что вы измените линию поведения только к выходным. Возможно, вам придется принять правила игры, которые вам диктует любимый человек. А 24 и 25 января не исключен риск преодолеть, который поможет диалог, основанный на здравом смысле. Любовные инициативы не рекомендуются, особенно в эти дни. Что касается карьеры и финансов. Личная инициатива, помноженная на благоприятные обстоятельства, способна обеспечить скорпионам успех в любых делах. В эти дни решаются и укрепляются деловые связи. Причем старайтесь сами искать нужных вам людей, сотрудничество с которыми будет для вас необходимо. Вы способны проявить организаторский талант, который у вас однозначно есть. Ускорится товарно-денежный оборот, возрастут доходы от торговых сделок и транспортных услуг. А информационный обмен будет полезен для того, чтобы оптимально планировать текущие дела и быть в курсе актуальных событий. Мы желаем вам Самые эффективные, самые изобильные и самой счастливой недели. Если вам нравятся наши прогнозы, ставьте лайки, делитесь, нажимая репост со всеми своими друзьями, нажимая на репост для того, чтобы все друзья знали как им идти в сторону счастья. И, конечно же, все вместе дружно подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе новых прогнозов, новых видео, ответов на вопросы и прямых эфиров, которых предстоит достаточно большое количество скоро. До новых встреч, мои родные! С вами была Елена Дегурова, Содружество Яркожителей. До новых встреч! Пока-пока!